Всем привет! Вы находитесь на моем канале Канал называется Куклы Реберн на Виктории Залеской Сегодня я вам хочу рассказать о новом мальчике Из силикона Американского Ecoflex 30 Росточек у него небольшой 50 сантиметров У него есть функции Он пьет и писает Вот такой вот симпатичный малыш Улыбчивый а значит этому малышу подойдет одежда для новорожденных ее можно купить в любом магазине детском, где продают такую одежку сосочки тоже подойдут для новорожденных от нуля до трех лет лучше брать в ротике у нашего мальчика есть десна и язычок а волосики из махера такой мягкий, как человеческий как детский волос он. На ощупь Его можно расчесывать влажным и укладывать по росту волос. Глазки у нас стеклянные, серого цвета. Реснички приклеены, а бровки прорисованы. Сам малыш мягенький такой и податливый. Очень симпатичный. У него на кожице есть такие вот детские морщинки. Когда вот так делаешь, появляются. Очень реалистичный Ручки у нас не в кулачках, а пальчики такие растопыренные. На ноготках блеск. Ножки тоже самое, вот такие вот хорошенькие. Тоже на ноготках блеск. Немножко полусогнутые. Со спинки куколка выглядит вот так. Переворачиваем аккуратненько, придерживаем головку всегда. Что еще хочу вам рассказать. В общем, этот мальчик будет продаваться на ярмарке мастеров, в наших группах ВКонтакте, на Двоклассниках. Вы можете приобрести его. Очень симпатичный малыш. Это все, что я сегодня хотела вам рассказать про него. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока.